Штука, и надо ценить каждое мгновение. Поэтому я советую использовать данное время по максимуму. Прямо сейчас устраивайся поудобнее и наслаждайся самыми горячими новостями нашей республики. Команда Универньюз, и я, Гульфия Мутугульна, готовы радовать. В Добрый Путь! Состоялась торжественная церемония вручения дипломов MBA. Сказал, сделал. В Сатарстане идет строительство Болгарской исламской академии. прошел очередной выпускной. Но какой? Выпускникам высшей школы бизнеса уже не впервые получать свой заветный диплом. А почему? Узнаешь далее. В актовом зале КФУ в очередной раз состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам 2016 года. Казалось бы, все как обычно. Счастливые выпускники, преподаватели, которые гордятся своими студентами, дипломы и аплодисменты. Но у юбилейного 15 го выпуска свои особенности. Каждый год мы стараемся немного корректировать программу, вносить какие-то новые элементы, которые отражают современные изменения в экономике, в бизнесе. Мы стараемся привносить в программу самые передовые практики как бизнес-образования, так и просто бизнеса, для того, чтобы наши слушатели выходили от нас обогащенными максимально. Помимо уникальности ежегодных преобразований в программе обучения, у выпускников есть и другие особенности. С дипломами высшей школы бизнеса наградили людей, которые уже не первый раз получают высшее образование. В этом плане зачерстить, конечно, невозможно. Каждый раз, как первый раз. И перед дипломом также волновались, и перед э, торжественной частью также волнуемся. Само собой все, все как первый раз. Мы отличаемся от обычных студентов, наверное, только возрастом и опытом в жизни. А все остальное у нас душа такая же молодая, как у обычных студентов. Упускники прошли двухлетнюю программу обучения в области предпринимательства и управления бизнесом. Теперь каждый сам распорядится полученными знаниями по-своему. Но одно останется неизменным. В университете им всегда открыты двери. Университет всегда открыт для вас. Где бы вы ни работали, сколько бы вам лет не было, где бы вы ни жили, приезжайте и смотрите за теми изменениями которая у нас происходит. Критикуйте нас, если что-то мы делаем не так с вашей точки зрения. Мы тоже готовы воспринимать все замечательно. Удачи, вам и с праздником вас! Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универ Ньюс. А сейчас самые интересные, яркие и неожиданные новости в нашей постоянной рубрике Веб Ньюс. Грузовики стартовали в прологе ралли «Шелковый путь» в Казани. Песчаная трасса вдоль казанки между Татнефть-ареной и Чашей стала первым спортивным испытанием для гонщиков. Синхронистки Российской Федерации стали первыми в группе в предварительном раунде первенства мира в Казани. Победительницы набрали 90,6667 баллов, опередив соперниц из Китая и Японии. Проекты молодых ученых КФУ в рамках САЕ «Учитель 21 века» удостоилась грантов всероссийского уровня. На берегу озера Запольской Владимирской области будет проходить основная научная жизнь представителей российской науки. Ученые назвали одну из главных угроз для человечества. Международная группа исследователей из Университета штата Вашингтон и колледжа Лондона установили, что вирусный гепатит стал одной из основных причин инвалидности и смертности во всем мире. Ежегодно 11 июля отмечается Всемирный день шоколада. Как установлено в современной наукой, в шоколаде есть элементы, способствующие отдыху и психологическому восстановлению. На Казань-Арене создадут гостиницу для домашних животных. Коммерческий департамент стадиона Казань-Арена предлагает стать инвестором гостиницы для домашних животных на территории стадиона. Футболисты сборной Португалии стали чемпионами Евро-2016. Единственный гол в матче на 109-й дополнительной минуте забил португальский нападающий Антонио Эдер. Казанский федеральный университет готовится к 29-й международной олимпиаде по информатике «Айуай-2016». Олимпиада пройдет в студенческом кампусе КФУ, деревне Универсиады с 12 по 19 августа 2016 года. КФУ открылся собственный центр тестирования для мигрантов. Специалисты вуза будут принимать у иностранцев экзамены по русскому языку, истории и законодательству Российской Федерации, необходимые для разрешения на работу. Закончились школьные годы, сданы все экзамены, остается только самое волнительное – это поступление в университет. Каждый год правила приема в вуза меняются. Об особенностях приема этого года в Книтуках и ты расскажет наш корреспондент Аделя Валеева. ХТИ полным ходом идет прием абитуриентов. Каждый год огромное количество бывших старшеклассников идут с документов в университеты, чтобы связать свою жизнь с профессией мечты. Марат Валеев, ответственный секретарь приемной комиссии КНИТУК и ХТИ, рассказал нашей съемочной группе о приеме 2016 года. Структура приема, количество бюджетных мест на уровне прошлого года. Есть ну, особенности этого года, может быть, сложилась такие особенности, что начали...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 А теперь предлагаем переместиться в КФУ и посмотреть, что происходит в приемной комиссии в рубрике «No Comments». Болгарская исламской академии в самом разгаре. Сделать свой вклад в создание единственного вуза России, в котором будет вестись углубленная подготовка исламоведов, может каждый. Подробности далее. В Татарстане продолжается строительство Болгарской исламской академии и воссоздание собора Казанской иконы Божьей Матери. С самого начала этих проектов активную роль в их реализации играл Казанский федеральный университет. А недавно ВУЗ присоединился к благотворительной акции, инициированной президентом республики Рустамом Минихановым. Принять не участие и перевести деньги на счет проектов может каждый. Реквизиты Фонда Возрождения представлены на сайте организации. Речь идет э, на сегодняшний день о том, что Казанский федеральный университет поддержал эту инициативу и невый ну, заработок а был и будет переч, перечислен на счета э, ресурсов на возрождения. Но э, еще раз говорю, о, эта акция не может быть только разовой. Есть возможность на протяжении достаточно большого времени Напомним, Болгарская Исламская Академия – это первое учебное заведение в России, в котором будет вестись углубленная подготовка магистров, докторантов и аспирантов в области хронических наук. А собор Казанской иконы Божьей Матери когда-то сыграл значительную роль в становлении всей русской православной цивилизации. Поэтому его воссоздание – действительно значимый проект для духовной жизни республики. Диана Авакян, Универньюз. На сегодня у меня все, и помни, следует стремиться увидеть в каждой вещи то, чего еще никто не видел и над чем еще никто не думал. Действуй, пока-пока!